Привет. Вы на канале Nail Studio и в сегодняшнем видео я покажу вам, как делать мраморный маникюр. Для этого нам понадобятся типса, безворсовые салфетки, фольга, кисточка и лак, гель-лак. Белый, черный и топ, без липкого слоя. У меня будет использоваться клео фирма, черный, белый и также топ. Все три гель-лака у меня от фирмы клио хорошая марка давайте приступим для начала нам понадобится э, типсу покрыть белым гель-лаком 52 номер Укрывать мы будем его в два слоя, так как в один слой не совсем плотный получается. Поэтому первый слой мы уже сделали и сушить отправляем в лампу. Секунд. Тем временем на фольге мы приготовим, для того чтобы рисовать мраморный маникюр, приготовим лак. Капельку черного добавляем. Черный у нас 53 номер, капелька черного и капелька топа нам нужна. Первый слой у нас просох, второй слой делаем. Наносим второй слой гель-лака на наш ноготок. То есть подложка у нас белая, будет как на натуральных камушках. Второй слой мы уже покрыли, вот так вот у нас получается. Теперь мы черную, черный гель-лак добавляем в топ, чтобы у нас получился светлый цвет. Вмешиваем, чтобы такой бледно-серый получился. Протираю кисть. Беру сначала чуть больше черненького и начинаю рисовать наши полосочки, как на натуральном камне. Из, одного, из одной вот как бы палочки может выходить несколько веточек. Где-то чуть толще, где-то тоньше. Если нужно где-то более ярко выразить, просто не слегка добавляем черный цвет, только совсем немножечко. Вот такой у нас получается дизайн. Посмотрите. Совсем сильно черный добавлять не стоит, потому что когда, если вы посмотрите на натуральный мрамор, то черный цвет там сильно не выражен. Вот такой получается у нас дизайн. Отправляем все это в лампу сушить. Сушим в лампе. Тем временем мы вытираем кисть. Мраморный маникюр можно делать, в принципе, на любом цвете, но, конечно же, классический и красивее всего это смотрится на белой подложке, как настоящий мрамор. Вот у нас просох уже гель -лак. Сверху мы покрываем просто топом без липкого слоя, у меня глянцевый топ. Ноготок наш покрываем глянцевым топом и отправляем сушить в лампу. Вот такой вот у нас получился мраморный маникюр. Он подойдет как молодым девушкам, так и женщинам в более зрелом возрасте. Очень элегантный. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!